обо всем этом думаешь я думаю что группа корни это самая плохая группа на земле потому что слово корни меня уже напрягает